Все, ребята, всем привет. Сегодня первый день лета. Короче, на рыбалку вырвался. Попробовал Чебаков ловить нифига. Короче, Чебак не идет. В двух местах был. Вообще поклевки не было. Приехал, короче, ну, недалеко от того же места, где Чебаков. пробовал ловить такие вот заводюшки. Ну, вот это так. И по луже, бля. Вот такие вот ротанчики, тем штук, блядь, поймал. Ну, короче, вот, буквально минут за 10. Сейчас оденем камеру, посмотрим, как будет плевать дальше. Нет. Посмотрим, друзья. Ведь, короче, нужна игра. Я не знаю, куда камера смотрит. Ну, вот так, наверное, она будет нормально смотреть. Сейчас вот так берем. Подыгрываем вот так Как на зимнюю удочку Подыгрывать надо Подшевеливаешь, опускаешь Сижу рядом с трассой, короче ну такой вот дрищ короче я думаю вам видно вот он дрищенок но я короче решил их не отпускать пошли не нафиг короче буду ловить сколько поймаю таких все равно можно сметанки пожарить друзья рыба хочу вот такие дела вот кинули опять туда вот так играем Подыгрываем. Короче, одну удочку сломал, носик. Складывать начало, отломал на три части, сломался носик. Да. Жалко удочку. Дорогая была, пятихаточку стоила. Кубаночка называется. Пятиметровочка. Без пропускных колец была она. Ротанчик не особо хочет. Может быть, червячка надо почаще менять? Поживее одевать. В целом. Сейчас проверим. Сейчас вот вытащу и одену сразу же червя. Сижу тут, короче, чаек пью. Термос у меня тут. Телефон лежит. Короче, ну не хочет он идти, червяк видать не живой, сейчас оденем поживее червячка, оденем у вот такого навозного червячка, может быть просто тут рыбы нет, мало, поэтому такие поклевки слабые, нечастые ротан, если он есть, он начинает хорошо клевать. «Вот такие вот дела, друзья». нем прям на дно так вторые кадры пока батарея сдохлая она только отключилась и я поймал он вот здесь вот упал в воду короче убежал братанчик 8 тонов. Время сейчас скажу, сколько у нас, друзья. 20 минут, короче. 8. 6% осталось батареи, блин. Ладно, телефон уберем. Ротанчики, ротанчики Ротанчики ну, Вот так Подшевеливаешь ему Кинтилим. будет сливать нафиг в таких шумах охренеть камазы носятся Это, я думаю, где мелкий катан там и крупный есть. Сейчас, наверное, попробуем доночку туда забабахать. Попробуем бабахнуть. Если у нас там не запуталось все. Запуталось, значит. Переходил, блять, 100 метров. Кинул просто так. Крючки спутались. Червяки остались. Распутаем. Друзья, проверим, как там на глубине у нас клювает или не клювает. Сейчас мы вот это вот распутаем. Так. оденем кирпичков. Свеженьких так беги в водичку. Съесть тебя какая то рыбка. зацепы зацепы не зацепы сейчас друзья посмотрим как у нас будет поклевывать ротан из глубины если он тут вообще крупный по идее где он есть он там ловится С берега метров за десять он хороший идет Попадается Гром по 300 такой. Сейчас проверим Что кого Стоит не стоит Тут вообще сидеть Ожидать Хороших Ротан Вот так сделаем, Сейчас проверим глубину Все село Глубина короче Вот так. Воткнём спинник. И всё будет тики-пуки. Ой. Продолжение Скорее, он там. Больше нету здесь. Под берегом. Один-то оставался, который ушел. Сейчас помельче сделаю глубину. до вот сюда шворону. перезабросить вот сюда, вот такими движениями дергаем. должен быть крупный только что тут -то не хочет идти не мелкий там и а крупный тем более здесь его уже не один год ловят может только ему жратвы нет да в принципе его же должны рожать соответственно тут крупняк должен быть в каком интересном месте он скапливается не хочет идти подклевывать <смех> он туда перейти туда подойду схожу вот сюда сейчас кинем вот так коп Проверка связи. Есть контакт, нет контакта. Там кто-то плескается. Ох, клюет Ротара. нормальный ротанчик покрупнее чем те мои заглотить уже даже успел нормально друзья сейчас вот сюда захерачим опять покнул. Ротан, не пойму, то ли там речка шумит, то ли что. the trip huh? Ну-ка, если я вот сюда сейчас отойду и вот сюда вот два бахну. Вот сюда в трубе будет не? Нифига, друзья, не хочет. Заразин такая. Ну, сейчас вот здесь посмотрим. чё. здесь мужик сидел, ловил. Закинем сейчас. Проверим. Прямо здесь он ловил хорошо. где-то в траве Пиздук, малой походу там какой-то. Не самый крупный, друзья, такого у меня сегодня не было. Ротары. Ой, видали какой? По сравнению с этим, это вообще крупняк. Нормальный. Нормальный вратару. ротару. Вон ондатра поплыла, видели? Нырнула. А он червок полетел. Где-то ондатра сейчас вынырнет, он там. Давай-давай, попадайся Вот прилетел Да там, там Чемоковель. Так, ну-ка сюда сейчас перейдем. пара машин всего осталось. Никого больше нет. Воспcasники стоят сука Врасильной Рассматривают, сука, тормознули, блядь. Козлые, блядь. Хули тут делать, блядь. Меня на вездеходе хули тормозить не надо. Мары кусали Ладно, хуй не. вытащим спиннинг. Нехло время тратить спиннингом. Все такие вот зацепы травяные небольшие mm. Yeah. Так, сегодня у нас здесь комары появились, а уже Вот остановили они. Вау, все черви вон вниз спустились. Одеваемся вам. Тормознул, что ли, Ниву, <смех> и мы ехали пристегивали. А, да. Все в самый последний момент пристегиваются, Пристегиваться нужно всегда, блять Я считаю, что ремень никогда не мешает. Если в морды потом в стекло вылетишь, блядь. Будет ого-го как нехорошо. Куда он делся, блять, этот ротан? Там не пойму. Перезакидки сделать. Вот такие. Искать его надо. Гаясники. Гаясники стоят. Работаем. Там вот интересно, что за мальки играют? Вот тут. Чебачки, что ли? Тормознет тебя сейчас кто-то. Гаец. Гаец. Гайцы стоят на полустаночки. Словно после пьяночки. О, о, подошел, друзьяшки. Ага, тут у меня оставался один. Небольшой. Ах ты, блин. Давай сюда же. Скинем. Скинули сюда же. Давай заглатывай. Там червей мне. Целый салат одет. Заглотить не может засранить. Кусочками отгрызает. Давай пожадничай, товарищ. О, бля, ударил. Ударил. наверное заглатывает, что оторвал сейчас дадим ему получше насладиться этой пищей Пока глоти блядь Червя этого здорового Ой, бля, Вот травинка шевелится, вот возле травы ходит Может карась? Сейчас проверим, кто тут. Вот тут травинка шевелится, и вон та шевелится. Дед приехал, который тут рыбачил. Что за добавкой решили? Никакой. А, или вы не были здесь? Нет. Показалось! Тоже дед в очках был здесь Да, да я сдалека видел его <связь> ну, Дайте ты нифига ты. штук 10 маленьких Там он вообще ничего не клюет Вода большая, вода поднимается. Но а вчера, говорит, клювала. наоборот упала. Ты не знаешь, как клюет вчера, завтра и на той стороне Ну сегодня нету Ну, говорят, вчера там ловили, хорошо, чуваков. Но я сегодня утром хотел поехать, зачем тут дождь нашли Ну? А вечером всё-то как-то это... И исподобился я ну, Здесь всё, ротан Ну, ротанчик, да они вообще небольшие там По коробку, блин Вот тут вот хер знает, кто-то травинку шевелит То ли карась, то ли ротан Там, там, конечно, карась Хотя здесь карась, но я не знаю Да должен, должен быть карась сюда. Да он должен быть здесь, он... Там он, видишь, там плотину сделал. Он на высоте. Он живет там? Или, или уже не живет? И она здесь, вода, он сейчас здесь уровень держит. Она отсюда... Она бы... Ну, сейчас-то может уже это, зайти. Ну, ну. Сейчас воды А как здесь все лето? Он задержится. Вот там у него плотина. Ну, ну. Ну, Да его уже поди прибрали. Да ну, пойдем не должны в городе. Да капканами мечо его, долго что ли, поймать. Да он тут плавал, он в прошлом году достал тут всех нас. Он через трубу туда-сюда, туда-сюда, а тут мужики рыбачат. Ну-ну. Его уже и камнем били по башке. Все равно ничего не Да он не пугливый такой. Я его в прошлом году видал, сидел от меня, наверное, миров 6, бля. Ну а что, если привык, что тут ну, рядом. На берегу, но... никто не трогает но его. Машин не боится. У -у -у. Много, скажи, ну в Туралах клюет карась? Ну кто мне говорил вчера, по-моему. И ну, это. Ну хорошо там клюет карась. О! Да он маленький. Зверь, ну? А больнично бы трапам хорош. Сейчас что ли? Ну, в прошлом году говорит, заебать. Не, ну я имею в виду сейчас нихуя сейчас еще не будет. клюет пока. На больничном, да, я там вот таких ловил да там по, по, по И больше, да, есть Опять сошел Фишки, Да Красный. Я помню в Полугрудово, блядь. Там на Никольских озерках Блядь, там тянешь ротана Удочка вот эта гнется, нахуй, вот так аж Дугой на на озере был, коротый, А потом это, на следующий год Нихуя не стало его, видать, ушел Хорошие ротаны были, бля, пиздец. Там реально думаешь, что зацеп, что ты за мударец зацепился и тянешь мударец, бля. А он нихуя не дергается, его тянешь, он тянется, и все. Даже не дернется ни разу. Петрова тоже хорошие были, бля. Ну, ну. Ну, вот Ну, ну. вот в Туралах та такого ротаны. карася здорового ловят на пока, это. Пока солнышко было, как-то не клевало, потом... Солнышко маленько встал, темновато так, сумерки Но, но Тянешь и хуй, знаешь, кого тянешь Только Ратана, только Ратана угу. Нинчи еще пока там ничего не клюет, да? Обычно все туда и там и не был но... Ну, а так не слышно? Нет Там если клюет там все там Но, но Нихуя не ловится Сейчас вода большая на него. До этого я как-то сидел там уже барником. Ну-ну. Десяток поймал, Чебаков, Чебак хороший топ. Ну-ну. Карасика одного вытянул. Ну вс. <связать> Со спинингом попробовать. Когда большой отсюда. На РТШ. Че, здесь? Ага. Так а здесь не подойти, с лодки только. Это не... Ну, да почему? Здесь, в этом я позавчера на моторе всю аркарку обошел нихуя, ни одной поклевки а до этого был, Но был в вершине там одну поймал на 700 где-то грамм, потом тоже на 700 и на полкило поймал Вот она. Уткам тут разговаривают. Да, утки тут дофига. Разговаривают. Здесь он в карьерах. Сейчас в основном, наверное, там и делятся. Никто не гоняет, никто не стреляет. Да, я весной 15 штук за день. Можно сказать, за полдня, блин. Мне вообще понравилось. Я нынче первый год тут охотишься. Утки вообще дохуя было. А ну и сейчас он ходит, блядь. Я он туда ездил там. У Жиравлева есть. Такая же хуйня, завысь. ⁇ бану, Там столько утки, блядь. Я часа два там отсидел, наверное, штук 300 уток видел. Они взлетают и сидят, блядь. Там пиздец. Там их вообще столько много. И, блядь, самое хуевое это то, что, блядь, шкурлупа валяется на кочках. Вороны, блядь, летают, гнезда, заряд. никто не стреляет раньше же лапки принимали бля ну да а сейчас вообще пиздец они все сжирают если да, бы патрон, вот стреляли патрон давали ну не там деньги за него ну за лапу ну, я давали как помню когда еще пацаном был у меня сосед был охотник нахуй угу. он такой так промысловой он не работал нигде он чисто был охотник нахуй не ну, да ну. нахуй ну, на патрон там две лапки по-моему патрон бля нормально ну, не ну, там что-то гаишники стоят для но ну, позавчера 4 машины тут катался а там на перекрестке стояли они сейчас и по деревням тоже нахуй Дальше следует, сокращали mm -hmm. бы. Так а две машины, да, всего, наверное, осталось? Да. Ну, здесь, здесь? но. Ну, а, ну, у ВАЗика это. У ВАЗика это. Ты привозишь, все нахуй, Да Так они нихуя не работают. Так как, как работать то ёпцина? Чё они там, блядь, они дежурят по одному. Угу. Mm -hmm. ну. Ты чё, он тебе один на дороге наставит, так я и говорю, что их поэтому и сократили нахуй. Они до этого, говорит, все сидели нахуй, их разгоняли. Выгоняли на работу, блядь, идите, работайте. Камер понавесили, если Вообще, нахуй, угу. на да, я тоже сегодня захотел. Я уже, блядь, думаю, хоть таких ротанов поймать. Я думал Чебаков съездить поймать, хоть пожарить. А вот уже этих придется жарить. А чё, нормальная рыба, да нормальная? Он в сметане заебись. Мясо белое, Вкусный. Я помню, один раз мешок их поймал, блядь. Сетку поставил на. За ночь, блядь, на этом, на Красноозерке. йога народ. Я охренел, что там столько ротана было. Он в этом, в я, правда, Гальяна уже давно не видел. Но, no, но... No. Очень давно как -то, как Там за РТШом-то есть. А здесь <с его. Да вообще рыбы не стало, я На ую, помню, без скорее этих, б твою мать, тишила сидельник Сидельников тетки поеду, блядь, бтою, но я от этого уя не вылазил, Угу. Не, ну там чебак все равно клюет летом. Чебак, чебак Пацаны хвастаются. Если честно, вот в то время я чебака вообще не ловил. Окунь был. Угу. А вот чебак мне ни один не попадался. Вот в основном один пескарь, блядь. Но, но. Или его там дофига было, ну, блядь. Там, я говорю, зайдешь в воду, они а тут же, нахуй, террасы, в ноги тычутся. Нахуй. Может быть, песка больше было. Сейчас а может всякая хуйня... Да, нас. я и говорю а про это. Ничего не осталось? Если так образоваться, я когда последний раз сидели? Да и в шише такая же хуйня была раньше, говорит. Зайдешь, они нахуй ноги да, щиплют, вот пальцы щипают. Ноги, да, волосинки эти дёргают, uh -huh. нахуй. Вот, червяка uh -huh. опустишь, хоп, раз, есть, нахуй. Uh -huh. Пакет на, на шею повешиваешь. А тут когда я, блядь, года два назад это было, нахуй, больше, года три, нахуй. Я говорю, а где у вас уйду нахуй? А он, пиздец. Мелкий, а же, мелкий. Да вот а там уже пиздец, переключиваешь. Ну-ну. Он и мелкий, он, где пересыхает. Вот эти где амута были, амута ага. еще остаются. А это не там еще. Куда что делать в Сейчас вроде в болотах и воды достаточно. Заиливает, наверное. Да, это, природа меняется. Благодаря человеку, бля. Ну? Самый страшный хищник, бля. Ага. А там уазик стоит, кто тоже рыбачит? Кто -то? Где? А, вот. а я не знаю, может, гаишников напугался, да остановился. Хе-хе, ну, хер знает. Может, рыбачит. Там? А ну они вон там, в затоне. А сейчас и этого не видно. Тут все время рыбачит. Татарин, по-моему, на этом На ремухе ездит. Не было сегодня. Ревуха такая. Как микроавтобус Но-но-но. Возле вот, трубы, он... да? Да, потом тут. Но, нету е его. Еще одного нету товарища, друга моего. Но, на гранте ездит на, на черный. Mm -hmm. 130 тридцать номер мы с ним в прошлом году каждый Любарь, день ага. Блядь. Он до глубокой осени. Они, по-моему, вдвоем с ним, блять, уже затони? Нет, шел, ну уже бажа на голе стояла И чё, чебак шел или чё? А? Чебак шел? А, ну. а он как с каждым днем все мельче, мельче, мельче. Ну ну, я, я мельче. в том году на РТ 6 сидел все время. Лещи хорошо ловили блять. В прошлом году я думаю, это здесь неплохо порыбал вот Чебачишка, чебак, хороший чебак клевал, кстати это Такой с ладошкой, нормальный но, но. такой Я в том году, <сёк> <сёк> блядь, на 4,5 что ли леща вытащил Нормальный лещ И это Вот приеду 10, 14, вот так вот лещей поймаю с утра Все Все Нормально Я ну, на полном берез не жил, бля, тут меркучат уже, с хули там, считай, пропадал Ёб твою мать, этот лезь шел, блять, одно время, вот, вот, какой, буквально где-то неделю-полторы Переставал И потом, как обрезал Да Все, а, блядь, шел мерно Вот, метляк шел он, а? в метляк как раз он шел Ну, его узнают, метляка-то особо -то. И, да, и сейчас его и нету, ёб твою Не, я говорю раньше, я помню, постоянно Дом, до плохо, до, ну, до было метляка было... метляк выпадает и все, и перестает он ну, идти на спиннинге э, Сколько это, прошу, блядь? Ну, уже, Но уже лет 15 метляка нормально нету Так вот, это, наверное, лет 15 назад и было наверное, Но? Больше, где-то 90 и, блядь, на удочку, нахуй, там лоски стояли мужиков Прокидываешься, хуяк есть хуяк ездит. Но? И весь как один а потом в одно прекрасное время, блядь, только бах, и все И нету лещанок. Я угу. да, вот так особо сильно понимаю, что только вяленым, вяленым Да даже и просто не то, что есть, а ради интереса его таскать. Да. там процесс. Да. Я, можно сказать, их тоже сильно не ем. Там Я жареную эту -то рыбу только из-за шкуры ем, блядь. А так, можно сказать, не ем нихуя. У меня тут дядька, наверное, дней пять назад на три с половиной леня поймал. Ну, лень, блядь, Никогда а таких не видел, блядь. Шкура, говорит, толстая. Хитрая рыба. А где он вообще обитает, я так и не пойму. Это да по речке. По маленьке. Угу. Ну, только ты его хлопотно поймать, он хитрый же. Ну, ну. где-то он, а ну там какое-то время... Ну, пиздец. Это котенку пойдет. Потому что у нас, блядь, мужики тогда ради интереса сеть воткнули. Ага. Попался где-то с ведро. Ну, ну. Но... Второй воткнули, нету. Чего же не могли, они не выложу. Так ясно, <кười> понятно. Пацан знакомый ездил на УЮ в Крапишке. Вправо тут старичка есть. А, ну, он там, говорит, все эти поставил, блядь. В том году вообще, наверное, ведра три их поймал. Вот они вот по таким, по речкам, по тихим, по маленьким. Да. Так ну, вот и надо его не... еще... Я он никогда же... не думал, что в этой речке, блядь, щука есть, ёпта. Вую? Нет, не Степановский? Ну, ну, нет, дальше, в районе-то, в Людихо, блядь. но-но. А -а -а. Я в жизни никогда не думал, что там щука есть, ёпта. Она, блядь, Вся заросла, mm -hmm. ну, как обычно, хоть вода упала, no, no. вся заросла, блять. А мы тут что-то водку пьянство, да, это. утром реутром стали, похмелиться надо, Пойдем рыбу поймаем, да продадим. No, Я говорю, no. дади ты ее нахуй поймай, сейчас будем сидеть с удочкой с этой. Uh -huh. Он говорит, да ну нахуй. Удилишка, блеснул, пошли. С ним. Прошли так там ну, километр примерно. Вот. Yeah, Окошко вот такое вот. ну no, no. Туда. На там. ответ, ага ну, Во второе окошко ебц есть В третье есть три штуки, блять ну. Хороший тут Оху. Так Машу мы вон блядь. сейчас в вершине аркарки тоже ловили Так же самое, там есть щука Я сам не знал, я, я думал Вот, блять, до стадиона, до труб до этих А? Почему она? Знаешь, что... да она и там есть, там, говорит, даже на 10 килограмм Ловили щук на не аркарка, там не аркарка? Это Я и не знал, что там, блядь, рыба есть. Не, ну просто, как бы, да думал, блядь, да ну, как она туда? Я думал, гамба это и гамба, все, пиздец. И она ну, дальше туда уходит, нахуй. Так, в Чекрушанской, в Степановке, туда же за Чокрушева ездит, блядь. Пацан рассказывал, знакомый у него там, блядь, в На моторе по речке уходит, блядь, с электроудочкой. Ну, за это бы голову. Да, бы. я тоже, как бы, это не приветствую. Мешок говорит, хуя, с килограмм шестьдесят, говорит, за вечер Я говорю, что там за рыба, да там, говорит, щуки такие тоже, блять, по пять, по шесть килограмм да, да, да. Я говорю, нихуя, я даже не знал А потом я под мост спустился, я думал, там просто трубы стоят несколько штук и все А там мост открытый, думаю, вот она, значит, как и пошла туда, а хули там и не было Она идет вон, а что-то выходит болото, болото, и бежит Ну? Так вот они куда-то туда и ездят, блядь, я говорю, да, блядь, на спиннинг бы интереснее было, ловить ну, ее. Ну, я и удочка, угу. ну, А потом рыба, блядь, не плодит. Не, ну он говорит, типа, тот мужичок какой-то этот, кредит взял, машину купил, сейчас за кредит рассчитывается. Я говорю, ясно, нахуй. Так съезди ты, блядь, куда-нибудь в другое место, да. на Иртыш, нахуй, где рыба подойдет потом и так побили нашу тоже немало. Так она подходит же там. А здесь-то она в эту речку, она хуй зайдет больше. Да она и зайдет а от. То Весной только. Да она же не это она все уже, не это самое. Она закрой, он закрой, так и будет плав. Угу. Он не отмечет ее, нихуя, и все. Он перевезет. Да хуя таких. Да ты что. надо тебе до да хуя рыбу, ну вас воткни ты сеть надо. Сеть поставь, да. Хотя на тесте, блядь, сколько рыбачил, никогда не нравилось -а -а -а. Как я сейчас водку не пью, так мне нахуй Они были, мне надо, дети поставят, потом, блядь, водку пьют Да нахуй мне это надо Ну вон кто-то же плещется потихонечку, плавится нахуй Ну? Да стопудово. Вот в прошлом году, сколько я здесь был, здесь ни одного человека не было. Ну-ну. Никто не рыбаль. Куда он денется этот карась? Его дохуя здесь. Ну, здесь че здесь, здесь хуево, подойти? Она сейчас вода уйдет нахуй, вот этот камыш нахуй весь туда уйдет. Ну-ну. И не закинут потому. С лодки только? Ну. Ух ты, блядь, сидел кто-то хорошенький, блядь, был. он такая раз, здесь то есть, но он, наверное, на червя просто не хочет идти и все. Вон, я говорю, вошу там сейчас кидают, блять, там он ловится. А здесь-то он тоже есть, но значит что-то ему хватает. Может червь нахуй ему этот нужен, может что-нибудь жрет там каким-то. Бокоплавов жрет. Я в прошлом году на хлеб ловил, нахуй, карася, блядь. Нормально клевал на на перловку. No, no. На на. хорошо, да. Они не так объедают. На тесто, на тесто тебя хорошо клевал.